Китайский представитель МИД Хуа Чунь-Инь заявил, надеюсь, они, ну то есть западные страны, США и прочие, поймут, что сегодняшний Китай, это ни Ирак, ни Ливия и не Сирия. Тем более не Китай, 120 лет назад. Время, когда великие державы могли, установив несколько пушек, открыть ворота Китая, безвозвратно ушло. О чем он говорит? Он быкует. Он говорит о том, что... Все, ребята, время безвозвратно ушло. И, казалось бы, еще 10-15 лет Китаю надо да, на то, чтобы начать быковать. Но он начал быковать сейчас. Почему? А потому что, помните, перед Новым годом я сказал, потому что Сы Цзиньпину совсем херово. Вот поэтому. Поэтому хочет успеть сейчас, при своей жизни. Если Путин при своей жизни хочет успеть наворовать и украсть все, то этот хочет стать великим китайцем. Я объяснял, как это будет. Как видите, так оно и развивается. Там покажу специально завтра наверное, фотографии тех китайцев, которые в поиск кланялись американцам. И сейчас они там быкуют, стоят и говорят, вы что, это вот, вот эти вот, вот как раз вот этот черт, есть фотографии, где он там перед американцами на задних лапах 4 года назад пляшет. И он бы и сейчас плясал, если бы ему не сказали вот это говорить, потому что сейчас все равно еще чуть-чуть рановато, еще чуть-чуть рановато, но все, у них уже времени нет, по крайней мере у Сыдзенпина нет этого времени, помните я говорил об этом перед Новым годом, а мне говорят, да ерунда, пройдет сто лет и все будет так же, хренов как дров, так не будет. В то время как большая часть средств массовой информации, пишут, была сосредоточена на повороте США в Азию... Мало что было сказано о повороте Китая на Ближний Восток. Вот мне тут ссылку такую скинули. Да, действительно, китайцы очень активничают на Ближнем Востоке. В экономику ближневосточных стран они влили гораздо больше денег, чем США. Бизнесы там они все под себя подобрали. Они очень активны. В том регионе как собственно и в Африке И во всех других регионах Кроме всего прочего даже По количеству различных посольств Консульств Китая опережает США Да и в общем-то Таким образом Действует Вот пишут про известную инициативу «Один пояс и один путь». Помните, мы говорили, где этот пояс будет затянут. И что после завершения проекта, э, этот проект объединит более 60 стран вокруг возглавляемой Китаем экономической стратегии торговых путей. Ну да. Для этого Китай это делает, как мы и говорили, чтобы создать квази-государственную систему. Такую, как Евросоюз. Да, что вроде как государства самостоятельные. Да, у них есть вроде как бы суверенитет, но это как бы. На самом деле у них нет никакого суверенитета, они полностью под Китаем. Китайцы влезают в Крым. Китайцы влезают вообще везде. Абсолютно везде влезать. Потому что это тактика. Помните? то есть, э, Которая соответствует второй стратегии, э, Чтобы спасти Вэй, э, нужно захватить Джао. Да? То есть, наоборот, чтобы э, спасти Джао, нужно э, захватить Вэй. То есть, э, соответствует чему? Тому, что нужно э, брать... То, что у тебя никто ничего не, не отбивает. То, что не защищают. Нужно брать без остатка. Это вторая стратегия. Ну и не только вторая. Во, во многом она повторяется. Да, грабь во время пожара. да, Это тоже в общем, -то, пятая стратегия. Она тоже об этом. Сейчас в России пожар. Поэтому можно забрать все что угодно. И по максимуму. И никто не будет сопротивляться. Мальцев, Путин победит Китай, он хитрость присоединит Россию к Китаю, чтобы враг не, гада, не догадался оставить название у страны Китай. Да, это хорошая уловка такая победить Китай. Но если вы посмотрите, вы знаете, на самом деле странно обстоят дела. То есть, если взять то, что было там 400 лет назад, да, ну чуть меньше, возьмем там 300 30, да, 340 лет назад. Что было? В Китае было 300 миллионов человек. 300. А в России было меньше 7. Можете себе представить? То есть... Э, э, э, в Екатерининские времена уже в России было... 70 и больше, больше уже к 100 приближалось, да? в Китае ничего не изменилось, в Китае было 300, в начале 20 века в России было 200 миллионов человек, можете себе представить, под 200, ну в Российской империи вообще, а надо сказать в то время, когда в Китае было 300, в России 7, в Испании было 20 с лишним, так вот, в начале 20 века в Испании чуть, больше, чуть меньше 30 было. В России под 200. В Китае по-прежнему 300. В Китае стало 500. При Мао Цзэдуне в 50-е годы сейчас в Китае полтора миллиарда. Да, в России вернулось. Ну, Советский Союз под 300 миллиардов. Под 300 миллионов был 280. Вообще. Потом Видите, сейчас России 100, как они говорят, 146. Я не верю. Вот, ну, предположим, да. И Испании 40. Там. То есть, посмотрите, как вот демография работает. Очень странно. Очень странно. Китай в три раза. То есть там они делали программу ⁇ Один ребенок ⁇ и так далее. То есть, когда у них был 300 миллиардов, никакой программы ⁇ Один ребенок ⁇ не делали, у них и оставалось столько же. А потом стал делать программу и один ребенок» и все равно полтора миллиарда стал. У Путина не хватит мозгов обмануть Китаю, он тупо как бревно. Ну, Ром, это человек просто троллит, прикалывается, он прикалывается, что ва, как Вати будут объяснять, что то, что вас забрал Китай, это Путин всех обманул, это он молодец.